Включу. Угу. Не, подожди, ты знаешь, как тебе надо поближе сюда? Так. Куда? То ближе, то дальше. Не, то не, ближе, то поближе дальше. сюда. Света будет побольше. Во. Вот так хороший свет. Только все, теперь ручонками своими похотливым не ерзай, чтобы из кадра не вылазить. Чита-дрита. Чита-дрита. По горячий перепродаже пойдемся. Нет, давай начнем сразу с маги. Мага. 93. Наш Самые самый преданный подписчик. Да. И можно значит там будет подарочек. Мне знаешь, что нравится? Мне нравится то, что вроде холодно, но сухо. Вот на улице сухо. Нет, нормально. Я с открытым балконом, с кайфом сплю вообще. Просто. У меня балкон. А тебе балкон. голову отключили? Нет. нет. У меня балкон открыл. Я вчера магнит приехал. И полы не топят. Магнит приехал, воду все собрали. А у меня тут что это такое? Ответ. Все. О чем? О! Ну еще сам себя сфотографируй? Так я уже выложил в Инстаграм. Серьезно? Вот ты инстасамка. Давай, я приветствую, а ты про подписки не забывай. Короче, давай. Ты начинай вот это, стартуй, как всегда. А я буду это, знаешь ты да короче, за рулем, а я такой штурман буду просто так, налево-направо. Да, да, друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Полосов, Илья Шамшин. Да, друзья, хотели бы сразу вас попросить подписаться, поставить лайк. Да, друзья, поставьте лайк, колокольчик, подпишитесь. Вот вам же нравятся да, наши видеообзоры, да? Мы готовы обсуждать с вами вообще любую тему. А что нас сегодня затем будет? Давайте с магии начнем. Да, Мага 93. Самый преданный, преданный наш, наш подписчик, подписчик да, и комментатор. Вам, комментатор, да. Мы вам уже подготовили подарок. это Эксклюзивный фир... подарок, Мага. Да, это фирменная ручка, карандаш, блокнот. И э... еще вкусняшки, Мага. Э, кружка, да, кружка Сочи ЕДВ. Вкусняшка еще будет? Да, да, еще вкусняшки. Вкусняшки, да. А мы сейчас все запакуем, подготовим и вам с деком... Отправим. А, да, Мага, позвони пожалуйста нам на горячую линию, отправь, куда отправить тебе посылку, мы тебе адрес, да, адрес, адрес, адрес да, индекс. В эксклюзивном порядке мы тебе отправим, ну предновогодний мы такой подарок. В исключительном порядке, я так сказал, в исключительно, в исключительно эксклюзивном порядке, да, да. отправляем. Ну, ну тоже подарок собранный с душой. Да, подарок собран с, душ... с душой. Да, действительно, мы смотрим э, комментарии, мы смотрим, что вы пишете, мы смотрим вашу активность, и честно сказать, ну приятно. Да, да, приятно, да. Мага 93 постоянно за нас Стопит. Да, постоянно, да. Друзья, действительно приятно, когда есть обратная связь, э, когда мы видим вашу активность. Если есть какие-то пожелания, комментарии, вы все пишите, как есть. Мы смотрим, руководство смотрит, точно да, да, смотрят. Слышат, смотрят, смотрят. Знаешь, как смотрят три нас смотрят. Застройщики, так. покупатели, бабушки, дедушки, даже... мамы, папы. Все кто, все, кто хочет переехать в Сочи, кто живет в Сочи, кто хочет, кто мечтает, кто даже ни разу в жизни на, на побережье Черного моря не был. И все хотят сюда в Сочи. Нас все смотрят. Да, э, давайте продолжим с горячих перепродаж, то, что, то, что прям жгется, то, что прям вот этот горячий пирожочек, который хочет просто вот вам вот отдать, подарить, э, чтобы забрать. Вот искренне, вот как есть. Вот. Первое. Вот это. Вот Попробуем. давай, знаешь, как. Вот чтобы ты приобрел для себя. Вот. Как себе. Сразу же не думай, вот это барабанная дробь. И начинается, друзья мои, Сочи-Парк. Сочи-Парк 24. 4 ну. квадратных метра 24 и 4 ну. четвертый этаж сейчас скажу третий корпус третий корпус Ты знаешь сколько не знаю удивить 7500 да, чтобы было внимание, у застройщика порядка 8 миллионов 18 метров с перепродаж за 7 500, за 700 можно найти но это будет 100 процентов 18 3 квадратных метра. Ну, 20, здесь 24 но 24 ну такая неплохая ну это для конечного покупателя вот конечно ну, кто нужно... хочет переехать жить для аренды слушай для аренды ты забираешь 24 метра это уже как бы не 18 но еще и не 30 ну, это, ну, это такой ну такая она как бы 24 20... это, это знаешь э, недорожшая квартира какая-то вот, вот так однушка ну, не да. ну как нормальная партия, так если по-хорошему. Ну, ну да, как да, нормальная да, партия, для, для Сочи 24 квадрата, они как бы. 24 квадрата нормально, да. А, Сочи парк сдается. Да, он растет в цене, но не так, как хотелось бы, потому что это все-таки большой квартирник. Большой квартирный фонд. Это ну, большая раз... гирлянда, большая елка. Мне нравится. Ну, Ночью светится, меня... светится. Да, мне нравится из того, что это новый район. Ты приезжаешь, что там новый район, новые дома, новая инфраструктура. Там, кстати, очень много детских площадок. Помнишь, мы там были даже в моргальной зоне, мы были. Там прям каскадом стоят детские У -у -у. развлекательные площадки, спортивные, все это есть. Друзья, однозначно комплекс новый, рассматривать его стоит. И даже у застройщика, даже у застройщика под льготную либо субсидированную ипотеку тоже можно. Не в северной склом бытке вот Сочи пар, кислород, вот весь вот этот. Э, Кстати, склон многие знают. Многие знаете, что говорят. Вот эта фраза, которая уже немножечко начинает подвешивать, далеко море. Насчет но моря. Далеко, на машине ехать 10 минут. Ну как можно Во-первых, нет, давай так. Во-первых, когда ты находишься на Бытке, тебе в море что? Море, куда ты пойдешь? В кармелию ты пойдешь? Куда ты пойдешь еще? В магазин, в пятерочку. В шестерочку. Или да. в перекресток. Да. Здесь, понимаете, как, когда ты живешь на бытке, вообще бытка это хороший район. И южный склон, и северный склон, но ну, разницы нет. Какой смысл ходить на море туда, на пляж? Ну, давайте так по-честному. А, ну, дошел ты. Ну, раз, дошел. Ну, два, дошел. Ну, три, дошел. Слушай, ну, но... в центре Сочи вообще никто не купается. Я не купаюсь, мы никто не купается. Не купаемся, да. Здесь, знаете как, доехать до центральной набережной, да, где красиво, нарядно, морпорт, ну... 15 минут на автобусе. 15, ну, на автобусе, с всеми остановками, да, 10, он 10, 10 в... минут на машине. Он пока все остановки пройдет. Вообще, вот этот кластер Бытхи, ну, мне нравится. Там... Во-первых, удобная развязка. Максимально можешь поехать куда хочешь. Позвольте, сколько там подъездных путей? Ну Слушай, бытка, если мы тогда насчитали с тобой. А, знаешь как, бытка, а, она вроде бы как бы находится наверху, но бытку действительно любит. Там есть классный комплекс, Там а, Атлантис, да, то есть он достраивается, все нормально. Блин, ну прям вот почти элитка. Бытку а любят. Это все-таки центр, это Сочи, рядом 5 звезд Камерии, как бы, ну я не знаю. Не, Развязь, ну, а и а там... он как бы ближе к морю уже такой. Это ближе к морю. Но в целом, друзья, у нас все-таки море здесь везде. И опять же, а, вопрос моря. Знаешь, кто-то до моря добирается тысячами километров, а здесь буквально сесть в машину или на автобус, блин, ну ты 10-15 минут, и ты на море. Нужно. Что еще больше нужно? Да, вот. то, что опять же касается моря, мы уже на этот счет разговаривали, местные, и мы, наверное, в том числе, в основном ездим купаться куда? В Дагомыс. Да, если уже пошло, да, уж пошло дело на, до пляжа, да, однозначно до платный пляж, там 300 или 400, 300 рублей, по-моему. 350, ну ладно, пусть будет 400 рублей, но ну, у тебя лежак, у тебя зон, у тебя, там, кстати, душ есть, у тебя душ. широкая береговая линия без волнорезов. Волнорезов нет, и там еще, знаете, как я заметил, кстати, в Дагомысе, а, там как-то, получается, задувает а, ветер прохладный и, и не так жарко в летний период, прям в обед, а, в, солнечное, в солнечное время. вот сколько знаешь. раз мы летом там были? ну там хорошо, мне нравится. Сколько до Дагомыса, вот сколько ехать? Ну. Самые, кстати, самые... 20 минут, наверное, вот мы ехали. Но там бывает на Мамайском перевале, бывает. Но если в пробку мы не встанем. Пробки, да. На ласточку прям любую силу, Там получается у тебя мамайка и все. Следующий Дагомыс. Все. Ну, проще а, не может. Кстати, быть. от Жд вокзала Дагомыс до пляжа. Ну, школы, да, наверное, до, там 5 до, минут. До бесплатного пляжа там вообще минуту. Он прям на бесплатном пляже. Если до платного, ну, ну 5 минут. 10. Да, да, там прям. Да, мы, кстати, отошли от горячих перепродаж. А, продолжим. В общем, первое. Сочи парк, 24 метра, 7500, друзья мои. Четвертый этаж, третий корпус. Забирайте смело, про а, Я бы все-таки рекомендовал для тех, кому нужна квартира для себя, для отдыха и для сдачи. Хороший вариант. А, Хороший, да. Дальше. А, друзья, друзья, ну, конечно, да. мир один, Новодинская. самое сердце города Сочи, локация жирнющая. ну, как бы, сам... вот там просто киши будет. Нар... Народу Валом там э... самая красивая прогулочная локация города Сочи, красивее просто ее ну, не исчезнуть. Ну, это центральная артерия города да. Сочи, подробнее. Мир один, да. этаж. Знаете объект, в общем, 24 квадратных метра, друзья мои, второй этаж, 9500. О! Серьезно? Добить на Навакинскую, да. Серьезно? Да. Но ну, это жирное просто. Серьезно? 9,5 на Навакинскую? Да. Но ну, это жирное предложение. Да, я с утром как узнал. Но ну, это прям жирное предложение. А, ну, 24 метра. Ты что? Тебе там не жить. Ты будешь сдавать, извини меня, ты за 24 метра, за 9 Слушай, ну, слушай, ну, ну это ну, прям вот. Здесь, здесь как? А, вообще в центре, в центре сдается все. Даже бабки на квартиры с этими сковрами на стенах и стараканами. И те все да. Пятерик в сутки. А, пятерик в сутки прям смел. Этот старый фонд, Конституция, Роза Островского Воровского. То есть все это действительно сдается. Uh, исторический центр, все сдает, вот хоть убей uh, Вообще, то, что касается Сочи и сдачи в аренду Опять же, uh, у нас бывают такие покупатели, которые uh, смотрят для аренды Потом они что делают? Они заходят на Авито и начинают копошиться Там говорят, слушай, тут вариантов массы, конкуренция высокая Да, это с одной стороны, но, когда ты начинаешь искать для себя Даже на ту же посуточную аренду ты такой же голову причесал, и да, чтобы... да, а ну, что поним... на поним... Да, понимаешь, что, что не так уж и много вариантов, как хотелось бы. Это и посуточная, и долгосрока и так далее. Поэтому а, то, что вы видите перед собой там условно 300 вариантов на а, долгосрок, это не, это не 300 вариантов, это дай бог 5. Ну так, если, если нет, если уже вот ну, более детально разбираться, я всегда говорю, окажись а, ты в машине а, свечами в багажнике в сезон и посмотришь, где твои триста вариантов. Слушай, ну я хочу переехать э, жить в комплекс э, раз, два, три. Изерзался я весь, а не могу найти вариантов. Ну, как Вот бы... ты здесь живешь, ты да. знаешь все, ты знаешь коллег партнеров, да. тебе там, кстати, я насколько знаю. Наши партнер тоже подбирает. Да. А, открываешь а, Авито, а, смотришь, вот выбираешь локацию: раз, два, три. Да, да и смотришь вот в эту локации. Я, кстати, тоже смотрел. Комплекс. А как бы найти особо ничего не могу, потому что. Это, я, могу, там, интер... там по-моему, было. Или фонари, или Там это 50 вариантов, по-моему, было. Но... Когда-то, в этой жизни. Но сейчас их нет. Да. А, это к тому, М -м. что если вы открываете. Сначала, да, кажется много Начинаешь детально, но не так, не так уж и много Кстати, насчет комплекса Раз, два, три Друзья мои, к нему можно по-разному относиться Его можно любить, можно ненавидеть Можно э, хвалить, можно ругать Слушайте, но... это Сучинская общага Столовая есть э, Парковка пятиэтажная есть Автомобильная Коммерция и... есть Детские площадки есть Все есть э, И центр И центр У нас все ориентируются на торговый центр Моримол Сколько до Моримола пешком идти? Ну, 10 минут ну, здесь минут не торопясь Я, кстати, думал насчет себя, где бы хотел квартиру я себе купить. Думал, думал, думал. Мне нравится новая заря, но наверное нет. Наверное, все-таки нет. Блин, спустя два года я понял для себя простую. Ну, Альпийский квартал хороший. Простую помню. штуку, да. Либо Альпийский квартал, либо раз, два, три, но. На данный период времени, вот прям здесь и сейчас, я бы знаю, что сделал. Я бы взял бы самую дешевую перепродажу э, в раз, два, три без ремонта. Вот так я сделал бы. И знаешь, что я взял? Метров 37. Это за сколько денег? Ну, 900. Это ну, Короче, в районе Это... 10. А я бы за эти деньги взял бы эти деньги бы и пошел бы, вложил, купил себе про этот комплекс романа. Нет, нет, это понятно. Я бы вообще за эти деньги пошел бы и два фазотрона купил бы. Лично я так сделал бы. Лично я так сделал, но нет. Но ну, это на перспективу. Потому нет, что нет, знаешь, нет, что нет, нет, в я я... можно всегда Вернуться и приобрести там себе квартиру. А, нет, это когда речь идет а, о жизни, то есть именно постоянного места жительства. Мы сейчас не про инвестиции, именно жизнь. Однозначно, вот, ну я бы, наверное, раз, два, три рассмотрел бы. Альпийский парк... Паспорт... знаешь, какой комплекс? Южный парк. Вот сейчас, когда полностью будет готов сдан, вот я бы там бы жил. Ну, он прям Ну, красивый. Южный парк, да, Южный парк, знаете, но ну, опять же, у нас есть большая... Масса покупателей, которые, так скажем, новенькие, в городе Сочи. А новеньким Южный парк заходит, но заходит тяжело. Объясню почему. Потому что он не близко к морю. Это спальный район. А рядом улица Пластунская. да, То есть развязки. И многие не понимают. А, с одной стороны. Но с другой стороны, а Южный парк для жизни и даже для сдачи, и, для, и по А суточному... он И он да. пойдет качать. А, знаете, я живу над Южным парком. То есть у меня ЖК на Новодинске... Или на Вадинске, не знаю, как правильно. В общем, улица Вишневая, то есть я живу прям над Южным парком, и я на него смотрю, то есть это э, такой прям э, национальный парк, да, такой пятачок большой, такая вот, э, не знаю, как локация, да? и там стоит четыре э, корпуса, и там действительно все окружено зеленью, там большая территория вокруг э, домов, и, ну, нет ни одного такого комплекса, чтобы была такая территория именно вокруг домов. Нет, нет, он еще в озеленении, он как бы в парке стоит, ну, хороший комплекс. Да, а кстати, что у нас еще интересное, знаешь? вот допустим, давай так, вот у нас есть 10 миллионов рублей э -э -э, за 10 миллионов, что приобрести? Давай, квартирники, апарты, инвестиции оставляем, просто вот так вот, ну, в сторонку до следующего выпуска. Хорошо, займись. Давай, квартирники, в... это сдача в аренду, посуточный или длительный срок э отдыха для себя, там, для семьи и, ну, какие-то там... Слушай, достаточно можно идти шагать в алиэпарк али парк, да, друзья мои, сейчас аллея парк уже вводится в эксплуатацию. Это что нам дает? Вот смотрите. Когда комплекс вводится в эксплуатацию, и мы получаем право собственности, и у нас есть возможность провести сделку не по переуступке договора для участия, а по договору купли-продажи. И, соответственно, наши любимые покупатели ипотечники, да, которые сидит и ждет, у них открывается возможность купить по хорошей цене Алея Парк, но то, что касается хорошей цены, она будет буквально вот месяц-два, но ну, может быть три. Слушай, дальше, дальше... Цена, дальше цена, поднимется, знаешь почему? А, потому что а, сейчас а, по переступке есть еще открытые вопросы именно с проведением сделки в, в ипотеку, когда договор договор купли-продажи намного проще все это проводить. Слушай, ну если народ обычно знает, вот если вопрос цены, качества площади и в районе Дагамыса, я бы рассмотрел Каньон Дагамыс 2. За 10 вот миллионов, да, можно рассмотреть 45 квадратных метров. Слушай, ну... Но... Хороший комплекс. Фазешный, цена, нет, цена хорошая. Цена вообще подается. Цена хорошая, да, цена хорошая у э, Каньон -2. Можно в ипотеку рассмотреть, пожалуйста. Можно мат капитал. Можно... Вот все плюшки, которые там можно собрать, можно там все это применять. Да, да, а, и Аллея Парк, да, друзья мои, тоже не стоит забывать, потому что, а, блин, Аллея Парк все-таки это полноценный бизнес-класс. Вот он полноценный, там шикарные входные группы, а, красивые, нарядные. Это, знаете, вот когда... В Дагомысе круче комплекса нет. Круче нет, да. А, когда ты находишься возле Аллеи Парк, ты чувствуешь вот эту мощь. Да. А У тебя а, большое расстояние между свечками, то есть между корпусами Не и будет так... такое окна в окна И дома как-то стоят не вот так вот окна в окна, да, а они э, немножко под углом стоят да, И да, ты да. не будешь наблюдать соседние окна так А что же там тетя Маша делает? Блинчики жарит или оладушки сегодня, понимаешь? Да а, И мне нравится вот это м, чувство... Какого-то свободного пространства Я не знаю, как это правильно там назвать Там большая территория, да, там то есть, ты, есть вообще все Да, то есть ты, а, когда находишься возле комплекса Или на территории комплекса Ты чувствуешь какую-то, не знаю, свободу То есть а, на машины не будут стоять Знаешь, как в любой двор заезжаешь, на все машинами Вот а машина, все, езжай на парковку да. А здесь у нас лавочки, зеленение э, Там, я не знаю, зоны для отдыха Детские площадки Они парк вообще отличный комплекс Вот прям отличный. Отлично а Пос... Да, конечно, возьми. Вот посмотри, натыкана э, каравелла Португалия. Вот так вот дома стоят. Слушай, э, ну да, первые береговая линия, насчет, Да, есть что посмотреть. Насчет и каравелла и Португалия, друзья мои. Э, каравелла Португалия. Мне не нравится. Да, давайте вот будем э, максимально честны и откровенны друг другу. А что у нас происходит с каравеллой? Вот смотрите, э, это опять же касается не, не наших опытных инвесторов, ну, да, которые давно ну, уже на рынке, ну, опять же касается новичков. Что происходит с Каравеллой? Вы а, все сидите в своих регионах, мечтаете а, о квартире а, с видом на море. Первый день, чтобы я только вышел и, и в море угу. наступил. Да. Ты выходишь, да, 50 метров на море, все, все хорошо, все классно. Ты из региона приезжаешь в только думаешь, М -м, нормально. Там, кстати, виды практически из любой квартиры, они хорошие. Ну, но... боковой вид на море. Боковой, потому ну, боковой у всех, да. Ну, основная часть квартиры один, а боковой вид на море. но а море это всего лишь одна составляющая часть. Нет, одна. Всех, знаешь, одна четвертая э... года, вот так. Ох, ты, ты вообще в другое направление ушел. Да, а, то есть, смотрите, а, там что получается, Кравеллу в свое время, да и сейчас, набирают на посуточную аренду, то есть, в сезон, она... сезон. Не забывай, в сезон. сезон. Вне сезона она не качает. Да. Да. Вне сезона в... там делать нечего. Ты сейчас туда зайди, вариантов. Вагоны, маленькая тележка. Да, а у то, собаки блог. Люди приезжают, смотрят, море рядом, такое о, нормально, все беру, буду сдавать в аренду. И отчасти люди правы. Но а ты сдаешь, получается, только в летний период. У тебя конкуренция высокая, но а, ну, в рамках летнего сезона конкуренция особо не мешает, потому что очень ну Высокий спрос. Там бабушка с кругами заехала, а другая бабушка выехала. Да, да, И вот такой вот круговорот, знаешь. Мне вот, звонили, там баннами виселые квартиру продавали, звонили да. без, без остановки. Да. Сезон качает. Сезон качает. Как да. Первая но, береговая, но, хороший пляж. Да, но в сезон она все качает, как бы здесь спор нет. У нас в сезон и а, обои качает, и Туапсе качает, и даже вот эта этого качает. Но дело не в этом. У а, нас и веселая качает, если жить где-нибудь там. Да. Но когда речь идет о заработке, нам однозначно дум, нужно думать на весь год и, то, и думать не точно, точно не про сезон, а про не сезон нужно думать. Поэтому Caravello а в Португалии хороший объект, но нужно взвешивать все за икрови. Слушай, но за такие деньги я бы в Caravello ни за что не пошел бы. Я за такие деньги приобрету какой-нибудь тот же мир первый на Новодинской, отдал его в управление и забыл он мне обойдется намного подешевле, чем в каравелле и будет приносить денег больше, чем в каравелле и еще и голова не болит у меня не будет амортизации за квартиру подпиши договора, чайник сломался кровать прохудилась там готовое, еще, это, метод получения да, распределение да, дохода и еще знаешь, что мне нравится по, по Миррор 1 там аудитория целевая не бабушки с кругами надувными и, и детьми в летний сезон, там все-таки больше деловая аудитория, там больше с администрация, люди на мероприятия приезжают, они все селятся, ну они смотрят по карте, да, Мир один 1 Новодинская. И ты не желаешь, там круглогодично будет заполнение? Да, там как бы просадок не будет, а если хочешь вообще как бы, ну, быть более хитрее и умнее, и ты вообще живешь в Сочи, блин, ну сдавай сам. Если ты будешь давать сам, тебе будет еще больше денег. Да, у тебя будут определенные головники, у тебя будут определенные заморочки, но ты как бы, да, побольше денег заработаешь. Ну вот смотри, я тебя перебью, я тебе скажу, А если, ты живи, если ты живешь. Вот. Я знаю, есть один человек, у нас приобретал кое-что, живет в одном доме, живет на верхнем этаже, сдает квартиру на нижнем этаже. Спустя какое-то время, там, там буквально там, полгода, по-моему, год, Просто, говорит, измучилась, я уже не могу вот это. Вроде бы на пару этажей ниже, да, квартиру сдаю, но вот это постоянно засели, высели. Клининг. Клининг. А Убери, прибери, а. что-нибудь еще сделать. Чайник, сломали, тебе не заразбили. Прачка. Просто, говорит, уже нету ни свободного времени, ни сил, ни нерв, ничего. А зарабатываю плюс-минус как бы... Те же деньги. Те же деньги. А так просто отдал управление... Забыл, пошел заниматься своими делами И еще мне нравится И а... ходи по парикмахерским, волосы да. Когда у тебя котловое распределение дохода неважно, важно сдается твой апартамент Или не твой, ну разницы нет Но у нас город-курорт У нас, посмотри, у нас да. вот эта эпоха Которая я сдам сам Но ну, это вот прошлый век, она уходит Я сдам сам, это вот это, не знаю там Тот же Акой Архипа Осиповка Габархинг и вот эти все небольшие да, а Варданэ, ну, вот это вот там кстати, Варданэ, это еще, не знаю Подкачивает Подка... сезон. Да, да, что? подкачивает, что? да а, Да, вот эту историю я сдам сам Но не так, так себе а, еще хочу В общем, друзья, давайте так Чуть-чуть будем подводить потихонечку итоги а, У нас Пользуется популярностью Именно доверительное управление В городе Сочи Но нужно понимать, что это будет за комплекс Чтобы вы получали пассивный доход Грамотный пассивный доход, да, чтобы ваш комплекс он постоянно сдавался. Он не проставил, не было просадки. Можно это приобрести за 10-11 за миллионов в Сочи под управление. Я не буду называть комплексы, но сколько ты оттуда будешь получать? Вот слушай, ну вот я разговаривал по телефону. А меня... цена входа как бы, ну вот такая. Мне один мужик сказал, говорит, слушай, на мне ваш, ваши Сочи, ваши Соча. Да. Я вот. куплю квартиру а, в Москве за 12 500. И буду сдавать ее за там, 40 тысяч в месяц. Да. Потому что ваше управление приносит только что. Но здесь нужно четко понимать, куда. Здесь можно приобрести будку для собаки и сдавать ее. Или отдать ее другой собаке сказать, и сказать, что сдается. Тут даже знаете, тут даже в парке Горького апартаменты в цоколе, которые стоили, сейчас скажу, что-то там в районе 6-6 пятьсот. Хорошо сдаются. Блин, сдаются, да. Сдаются. А там просто они, знаете, как они сделали цена чуть поменьше, и э, целевая аудитория побольше, там те же студенты, не студенты, какая разница, они... Там была адекватная цена входа, это самый центр Сочи, можно сказать, против да. же да. и пусть у нее цена проживания суточная невысокая, но постоянный трафик идет. Да, однозначно, э, доверительным управлением нужно пользоваться, и это самое главное решение, потому что э, вы должны зарабатывать на объектах недвижимости Сочи, не отвлекаясь от своей работы. И вообще ни о чем не думая. Ты э, купил, отдал, и забыл. Денежку приносит, и дай бог, что приносит. Кстати, да. насчет э, доходности, у нас э, элементарные объекты недвижимости, которые там стоят, условно, 9 девятьсот, такие, как э, Один отель на Северной на 10. А Это духу, Слушай, ну да, так, если по-честному, ну, сколько? Ну, 90, там, 100, там, 110 тысяч приносит. Приносит, да. Да, то есть, если там... стабильно. Ну, локация, центр. Да, да. ну, то есть, 10 процентов ты свои получаешь, ну, и мы стабильно. сейчас еще не говорим про, про капитализацию, да, то есть, мы не говорим про рост э, стоимости объекта. Свои 10 ты забираешь оттуда, просадок нет. Ну, что да. может быть прекраснее? Хотя, Хороший. хотя визуально отель, ну, не, не самый красивый, но... Там ресторан высокой кухни, это все-таки центр, хорошая локация, хорошее наполнение, ну как бы не знаю. В этой локации есть вот для отдыха, ну от бинта до ваты, вот все есть. Да, поэтому ну, в любом случае здесь нужно разбираться и опять же напоминаю, когда речь идет о инвестициях, не надо опираться на свое личное мнение. Да. Давай, знаешь как, друзья, мы будем потихонечку подводить итоги, вы не пропускайте наши видеообзоры, потому что мы для вас хотим подготовить очень интересную развлекательную викторину. Да, у нас есть идея, она еще не сформирована, но самое главное, что мы уже начали. Да, она сейчас на стадии разработки, она такая у нас... Мы согласовываем да, вместе с руководством, с коллегами и вместе принимаем решение, чтобы... И, кстати, вместе с вами, и э, мы же постоянно общаемся, мы же постоянно на связи, не только в комментариях, но и на телефонных звонках. Да, Нет, мы это... сейчас э, этот пазл дособи... дособираем до конца, дадим вам эту информацию, э, послушаем ваше мнение, услышим ваши ответы, ваши комментарии, пожелания и уже проведем, да, будет интересно. Вот будет максимально интересно. Да. <смех> <смех> ну все, давай. Да. Всем чао, какао. Пока. Все, друзья, до новых встреч. Пока.